Oh, <sighs> Ну он умеет так вот сам, все спрятаться с камерой, Опа, это будет смешное видео. Дай подсак. Да не-не-не надо, не надо. Веди, веди, веди прямо на себя. На, на себя. Все, поднимай. Ура! Лежа, лежа взял! Лежа. такая вот речка По подходит Овечка быстрая Каменистая <сёк> <За третий, сёк> Что? говорю мать! Так у тебя же этот есть сброс Все нормально? Был сброс и, и был вовле С Виталиком в прошлом году тоже здесь что-то вытащили Лунтик. Целое приключение. О, а кому-то будет уже хорошо. Мы недалеко уже у подволочья. Тут красивые елочки. Свежие иголочки. Тут Виталика соблазнили на новый воблерок. Отчаги-то а сколько, отчаги-то. На березе у Сколько там? По 45 рублей килограмм. <сёк> <сёк> Вдоль берега брось. Будьте без счастья. Не каждый раз. Попробуй еще раз. Шли десятые сутки, да? Ну, завершение. походу, везде трава. Прыгну даже ты достался на земле свежий. Сколько метров? На 10, да, подпускает? Меньше, Меньше да? <звучит> Офига, ему <-вен>, столько нор. Им... <звучит> островов, Алюш, вот там вот через него и Не заплевну, но как-то в тему пришла. Вот выход. Вот 11 часов 15 минут Мы дома Вот так вот